Ну что, добрый день, дамы и господа, коллеги. Приветствую вас на нашем новом курсе, новом потоке ⁇ Общая теория магии ⁇ который давно был обещан вам. И вот, наконец-таки, настал момент такой. Этот курс проводится у нас уже не первый раз, а целый второй. Но эффект от этого курса, он действительно превзошел все ожидания. Потому что знание в нашем деле очень важная штука. Не только практика, но и теория. И начиная этот путь, мне бы хотелось сразу на берегу с вами договориться о правилах и особенностях этого курса, чтобы вы были готовы к результату и к эффектам, которые вы будете получать на каждом шаге. Несмотря на то, что это теория, поток информации несколько специфичен, как вы сами понимаете. А в нашем деле информация играет очень большую роль, пожалуй, еще большую роль, чем, наверное, умение управлять своей собственной энергетикой, умение укладывать в, своей, в своем сознании информацию правильно, оно порой приводит к эффектам гораздо более глубинным и значительным. Когда Трансформация сознания идет посредством информации. Вот этот курс как раз будет давать вам такую особенность. Вроде бы вы будете получать чисто теоретическую информацию. Практики у нас, считайте, почти не будет, по крайней мере, привычной для вас практики в медитациях и углубленных погружениях в глубины собственного сознания. Но тем не менее информационный поток, который я буду пускать для вас, он имеет, во-первых, специфическую плотность, а во-вторых, специфическое качество. Это качество будет затрагивать основы, основы сознания. И то, что подобное прикосновение не останется без последствий, к этому вы тоже должны быть готовы. Поэтому те коллеги, которые пришли в школу и конкретно на это занятие и ставят перед собой именно такую цель, такую задачу, глубинная трансформация из себя в магическом ключе, вы результат будете видеть, будете получать и, соответственно, ваше намерение будет осуществляться. Коллеги же, которые не ставят перед собой такой задачи, а пришли на этот курс чисто ознакомительным эффектом, должны подумать еще раз, насколько им действительно нужна эта информация, которая будет затрагивать основу. У вас есть время подумать, у вас есть время прикинуть, и сегодняшнее занятие оно очень много чего покажет. Очень много чего покажет, по крайней мере, ваше состояние, ваши эффекты жизненные после этого занятия они продемонстрируют вам не только вашу готовность к подобным трансформациям, но и намерение, присутствует ли оно у вас на самом деле, соответствует оно вашему глобальному истинному желанию. И, конечно, готовы ли идти, идти дальше, потому что с каждым шагом информация будет филиграннее, точнее, глубиннее, и соответственно точнее филиграннее и глубиннее будут и процессы трансформации сознания. Это первое, что мне хотелось бы вам сказать. Второе. второе. Информация будет даваться последовательно, и понятно, что каждая лекция она будет являться продолжением предыдущей. Поток информационный, он по сути сам определяет порой, в чье сознание он может войти, а в чье нет. Почему? Я вам объясню. В рамках нашего занятия я вам объясню и это. Мы начнем с теории, мы начнем с теоретических основ. Потому что никакая практика невозможна без понимания, без глубинного понимания теории. И самое главное понимание, которое мы должны с вами осознать, это прежде всего договорённость в терминологии. Мы должны понимать с вами, что мы за одним и тем же термином подразумеваем одно и то же и, соответственно, ждем от этого термина тех эффектов, которые подразумевают подразумевание. С одной стороны. С другой стороны, возможность и способность ухватить весь принцип магического проявления и магического взаимодействия Здесь, в этой реальности, поможет вам безо всякого труда впоследствии разобраться в деталях, в нюансах. Если видишь всю схему целиком, не представляет собой, не представляет абсолютно никакого труда увидеть детализированное проявление в конкретной форме, в конкретном примере. Потому что эта конкретная форма и конкретный пример это как. Проекция, да, как отображение, оно может быть разным, но вот сейчас оно такое. Но можем ли мы по одному отображению, по одной производной точно сказать, что именно оно отображает? Вот так вот, в объеме целиком. А нет, а не можем. А не можем. Только лишь собрав много-много-много различных проекций, увидев в них общее, Воссоздав единую картину, многогранную картину, картину объемную, можно каким-то образом судить об основании о том предмете, которое отражается. Вот пока такая философия, но в любом случае вы должны включиться в нее. У нас очень много будет на этом занятии абстрактных рассуждений. Для того, чтобы впоследствии мы перешли к конкретике, и от этой конкретики снова к абстракции, и потом опять к конкретике. Таким образом мы с вами будем вязать узор магического проявления в этом мире некой силы, которая незрима, которую люди пытаются как-то персонифицировать, обозначить обособить для своего понимания в приемлемую трхмерному взгляду форму. И всякий раз ошибаются, потому что эта сила она в трехмерную форму но никак не желает помещаться. А все почему? Потому что она сама суть, создатель формы. и не может вкладываться в узкое понимание только так и никак иначе. Вот это вы должны будете видеть, коллеги, сразу, и несмотря на то, что мы будем разбирать с вами математические модели взаимодействия магических сил с окружающей реальностью, и пытаться чисто в формулах, чисто в схемах понять, осознать, как это работает. Ни на одну секунду не забывать, что это всего лишь описание, которое только разворачивает перед нами возможность понимания, но не является конечным и абсолютно законченным. Мы с вами прикасаемся к такой, к такой сфере, к такому объему, который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 и привычных упражнений, с которыми вы уже умеете, хорошо умеете работать на тех курсах и факультетах, которые вам предоставлены в школе, к методу, который, пока, который пока вам не давался на других факультетах. Вам придется много читать достаточно специфической литературы, которую я буду вам давать в качестве домашнего задания между нашими лекциями, между нашими курсами. И вот что мне бы хотелось вам сказать, коллеги, пометуя опыт предыдущей группы. Какой бы скучной и неинтересной ни казалась вам эта литература, вам нужно сделать над собой усилие, Ее надо читать. К сожалению, в нашем мире не так много источников информации, которые действительно содержат хорошую магическую компоненту, есть по чуть-чуть, есть немного, есть краем прошлись, да? а вот так вот, чтобы глубинно погружало, по пальцам пересчитать, надо перелопатить Ленинскую библиотеку и пол интернета для того, чтобы найти действительно хорошие источники. К сожалению, к сожалению, нам не очень повезло в этом отношении, и причину этого тоже мы будем с вами разбирать. Почему такая ситуация возникла, что до источников нам приходится с вами докапываться, как э гном до да золотой живы носом рыть просто. Поэтому тоже есть причина, это тоже такие условия игры. Да? К слову, сказать, никакая ситуация, возникшая здесь как естественное явление, для нас не является случайной. Она является закономерностью, то есть некого рода константой, которую невозможно обойти, ее можно только учитывать. А учитывая ее, научиться делать свои силы, своим инструментом. И вот эту литературу, которую я вам дам через слезы, через вой, через к чертовой матери мне эту всю магию, придется читать каждому из вас. Не спите, не ешьте, рыдайте, страдайте, но читайте. Почему? Потому что она будет являться толчковой силой в те пространства, которые я вас буду погружать на каждом занятии, чисто информационно. Поскольку промежуток между занятиями у нас будет достаточно приличный, где-то в течение месяца мы с вами будем да, делать перерывы между нашими лекциями, та литература, которую буду я вам давать, плюс еще дополнительные занятия, как бы не практические скорее, да, а полевые, созерцательные вам необходимо будет делать. Это позволит вам, во-первых, удержаться в информационном канале с одной стороны, не потерять каналы и потока трансформации с другой, ну и, конечно же, значительно расширить процесс своего самообразования. Потому что читать книгу, потому что это модно, это одно, потому что интересно, это другое, потому что Все читают, ну, как бы, и мне надо, да, это третье, а вот читать, потому что надо, это совсем иной коленкор, коллеги. Это тот самый процесс учебы, который не спрашивает нас, нравится нам или не нравится. А вот в процессе обучения магическому мастерству вот, эта, вот эту особенность, особенность, такого отношения магии к своему адепту, надо ухватить сразу, чтобы потом не разочаровываться, потому что магия- это не то, что исполняет желание, а это не то, что исполняет желание. И вот в этом есть огромнейшая разница между магией и волшебством. Между этими двумя понятиями давно произошла некая подмена. И с самого начала, пока мы вот сейчас здесь на берегу договариваемся о терминологии, первое, что хочется выровнять в сознании, в ментальном поле, это понятие магии и волшебства. Это, коллеги, не одно и то же, хотя близкородственные понятия. Более того, волшебство проистекает из магии. Но волшебство не является... Предопределяющему ее. То есть вот волшебство не является причиной магии. Магия не живет ради волшебства. Волшебство может быть эффектом, а может и не быть. Потому что волшебство это чисто субъективное отношение человека к магическим проявлениям. То есть это то, что он не может описать логически, то, что он не знает и не может описать математически. Вот парадокс, коллеги. Первый парадокс, с которым я вас знакомлю, это то, что волшебство всегда будет рядом с магией, но только до того момента, пока вы не поставите перед ним, между ними знак равно. Как только вы это сделали, не будет ни волшебства, ни магии. Причина в том же, Волшебство это определение, субъективное человеческое определение, да? треугольник, в который мы загоняем некий процесс. А магия это очень не любит. Мы неоднократно с вами говорили, что это сила дикая, не любящая, когда ее вводят в определение. И как только мы начинаем уточнять определение магии, магия заканчивается. Ожидающие волшебства от магии ожидают эффекта, просто разовые эффекты. Но взрослые мы люди с вами, коллеги, давно живем в этом мире. И факт не одну жизнь. И, возможно, присутствуют на канале сейчас коллеги, у которых эти процессы как бы в сознании не прерываются, имеющие то есть, долгую память. Поэтому мы с вами должны понимать о том, что большое явление не может проявляться только в одном эффекте. Правда, Всегда будет расходиться как, как лучами совершенно различных эффектов. И если есть такое проявление в магии, как волшебство, значит, должны быть и какие-то другие проявления, те, о которых мы совсем не думаем, не, под, не предполагаем, не подразумеваем. Волшебство это когда молодая девочка выходит замуж за любимого человека для того, чтобы пережить состояние свадьбы и белой фаты. А все остальное это все остальное, семейная жизнь со всеми вытекающими. Вот здесь такая очень плебейско-примитивная аналогия, но она жизненная, она показывает о том, что глушебство. Будет присутствовать обязательно, но только в том случае, если все остальное будет присутствовать тоже. Если человек, встающий на пути магической трансформации, к этому не готов, то будет как раз тот самый откат, отброс назад с большими последствиями. Обидными, на самом деле, последствиями, потому что даже не время жалко, да, а поруганные надежды. Человеку свойственно на что-то надеяться, и, как правило, надеемся мы всегда на лучшее. Готовимся к худшему, а надеемся, безусловно, на лучшее. Поэтому не ставьте сразу, договариваемся, не ставьте между этими понятиями знак равно, и вы испытаете много интересных, неожиданных эффектов, среди которых не будет разочарования. Что важно? Потому что разочарование в нашем деле ⁇ это всегда время потерянное. Да? Потому что на разочарование уходит время. А нам этого не надо.